Девушка, девушка, а можно вас на минутку? А вы успеете за минутку? Долго ли умеете? Молодой человек умеете как раз долго.